Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Помните у Булгакова, чем лечил похмелье Степану Лиходееву Воланд? Ну, в смысле, чем, понятно, водочкой. Он там еще кастрюлька фигурировала. Как там на маленьком столике сервирован поднос, на котором нарезанный белый хлеб, белые грибы, на тарелочке повес на вазочки, что-то там в кастрюльке, и, наконец, объемистый ювелиршин графинчик с водкой». Открыли кастрюльку, в ней казались сосиски в томате. Мне вдруг так захотелось приготовить эту совершенно незаслуженно забытую закуску, что я решил, ну, когда же еще этим заниматься, если не на карантине? Может, третью неделю сидим, от безделья самосходим? Ну, список продуктов и основные этапы рецепта в конце ролика прочитайте, сейчас приступим. Благо, готовится все просто и быстро. Лук надо нарубить средним кубиком, морковь и стебли сельдерея также. На дно кастрюли ароматного оливкового масла. Чуть-чуть э, такого экстравежа, наносится для запаха. И сюда же овощи. Их надо обжаривать до мягкости. Чеснок, кстати, тоже почистить. И отправить к овощам. Что касается сосисок, какие именно использовать, это вопрос ваших вкусовых пристрастий. Мне нравятся белые мюнкинские. Я уже показывал на канале, как их готовлю. Если вы с кампо вот сюда в уголочек щелкайте на букву И английскую и смотрите. Ну и ссылку в описании ролика тоже оставлю. Но еще раз повторяю, используйте те, которые вам нравятся, хоть магазинные. Чтобы удобнее было использовать сосиски именно как закуску, нарежу такими кусочками на один укус на хороший такой укус. Я их вообще в морозилке храню, а по мере надности размораживаю. Так, между тем, овощи уже обжарились. Самое время добавлять консервированные протертые томаты. можно конечно и свежих на терке натереть но пока у нас весна и очень уж они какие-то водянистые соответственно выпаривать придется долго эту лишнюю воду сразу добавляю базилик классная штука конечно хорошо бы свежего найти но где его на карантине возьмешь чили перец обязательно понадобится семена конечно удалю сам перец нарублю как придется И куриный бульон пора добавлять. Если у вас в морозилке куча куриных костей не лежит и не из чего бульон варить, но кубик, что ли, используете? Не знаю. Но, честное слово, карантин, самое время, чтобы наварить домигласа из костей, из куриных или из говяжьих. Здесь он будет в самую тему. На канале, кстати, есть ролики и классические из говяжьих костей, из куриных. Ссылочку в углу и в описании ролика тоже смотрите. Все кипит, самое время пробить блендером. Такая классная штука получается. М -м -м. Слушайте, обалдеть! И морковь, и лук дали свою сладость. Такую мощную, классную сладость. Томатная паста дала кислинку. Базилик дает совершенно потрясающий аромат. Мне даже ну, ни соли, ни перца ничего добавлять не надо. Эта штука острая, классная, сладкая. А кислая одновременно, такая яркая, прям бомба. Я еще, еще ухвачу. Это такая классная штука, что даже и сосисок не надо никаких, честное слово. Обалдеть. Какой густой, смотрите, видите, обалдеть. Обалденный густой томатный соус. Такого соуса можно сразу наготовить побольше, разлить его по банкам, допустим, их простерилизовать и хранить. Если простерилизованные, прям при комнатной температуре закатать их, если не стерилизованные, то в холодильнике. Вот такенная заготовка. Все, кладем сюда сосиски нарезанные. Так вот, отлично перемешать. Ну, теперь варим до готовности сосисок. Они, в принципе, уже готовы, их нужно прогреть. Это минут 5-7. И садимся за стол. Так. Сосисочка. Ммм. Слушайте, такой соус надо выхлебывать ложкой, просто трескать, трескать вот трескать, сосиски здесь не обязательны. Он сладко-кислый, он насыщенно яркий. Нет, конечно, все зависит от того лука, тех помидор, которые вы использовали, того сельдерея, в конце концов, моркови, но... Выправляете на вкус, добавляете там, я не знаю, сахар, если недостаточно сладкие, кислоты добавляете, тот же самый, допустим, винный уксус или бальзамический, в конце концов, вкусный яблочный, перца добавляете. Короче, вы его раскрашиваете, и получается такое обалденное сочетание, просто песня. И, конечно, закусывать такой штукой, я думаю, будет прям классно, и даже и похмелье никакого не нужно. Хотя, думаю, степили переходя его, эта штука очень понравилась. Огромное спасибо за компанию, готовьте такие сосески на карантине вне карантина, готовьте такой соус, заготавливайте его, кладите в холодильник, ставьте лайки, дизлайки, репосты, всем пока!